включите свет это что такое это сша чё ты что забыл мы в открытом игровом мире на аризоне где передвигаться по миру можно не только на своих двоих но и на различном виде транспорта тебя будут ждать реалистичные машины например mercedes g63 mercedes amg gt или audi rs6 Хочешь красиво приодеться? Именно здесь ты можешь стать кем захочешь. Отправляйся в магазин одежды, который поможет тебе перевоплотиться в известную личность. Хочешь ощутить запах денег? Скин Маргерштерна уже ждет своего покупателя. Здесь есть крутая фишка — возможность игры как с компьютера, так и с телефона. Ты можешь играть в любом месте. Дома ты начинаешь прокачивать своего персонажа и решаешь выйти на улицу к друзьям, а там уже вместе с помощью телефонов продолжаете игру. На обходе тебя встретит обширная игровая карта, наполненная различными интересными событиями. Попробуй себя в роли копа, участвуй в скоростных погонях, проводи задержания, устраивай засады. У нас есть голосовой чат, где ты вдоволь ощутишь погружение. Я тебе сказал, из машины выйди! Пожалуйста, не убивайте, мне меня семья дети, чем не буду их кормить. Или же ощути криминальную жизнь злостного бандита. Проводи рейдерские захваты и сделай свой вклад в войне за территорией. В перерыве от перестрелок можешь посетить различные мероприятия и познакомиться с множеством других людей. Все твои друзья уже ждут тебя. Держи сайт игры ArizonaRP.com